Привет! Сегодня мы попробуем решить задачу под названием Морской бой. Эта задача похожа на детскую игру Морской бой. Тоже существует поле размером 10 на 10 клеточек. На этом поле нужно развести 10 кораблей. Один четырехпалубный, два трехпалубных, три двухпалубных и четыре однопалубных подводных лодки. Так как в игре, корабли должны располагаться так, чтобы они не касались друг друга, даже по диагонали. Кроме того, в этой задаче есть несколько подсказок. Первый подсказок это по краям поля написано числа, которое обозначает, сколько клеточек в этом ряду, в этом вертикальном ряду или в этом горизонтальном ряду, заняты кораблями. То есть, например, в этом ряду должна быть одна клетка занята кораблем, в этом четыре, в этом ни одной. Аналогично по вертикали, в этом ни одной. В этом вертикальном ряду 4 клетки заняты кораблями. Кроме того, видите, синие квадратики означают, что в этих клетках расположено море, то есть корабли в этих клетках отходиться не могут. Далее. Еще могут быть на поле фрагменты кораблей. Вот такой закругленный кусочек означает, что здесь начинается какой-то длинный корабль. Либо четырех, либо трех, либо двухпалубный Видите, это куда круто. И почему он движется именно, продолжается именно вправо. Продолжается вниз. В этой, которая начинается вверх. Ну, для начала все. дать пару эту задачу. Но сначала самые простые. Вот видите, нули. и два нуля. Значит, в этих, в этом вертикальном ряду можно смело ставить море. Здесь кораблей быть не может. Аналогично в этом горизонтальном ряду. Кораблей быть не может. Далее продолжим эти корабли. Этот корабль продолжаем на одну клеточку, как минимум. Ну и сразу пробиваем морем. Вот здесь корабли быть не могут, поскольку не могут касаться. Он может быть двух или трехпаловным, пока не знаем. Пока там поставим вот как есть. Далее здесь продолжаем вниз. Это явно двухпалубный. Вот с вами больше некуда продолжаться. Это тоже продолжаем вверх. Это тоже двухпалубный корабль. Ему продолжаться некуда что мы еще можем нарисовать пока... А вот, смотрите, видите, единичка. У нее есть один, один фрагмент корабля здесь. Значит, вот здесь, здесь и здесь уже ничего быть не может. Так, что будем делать дальше? Смотрите, у нас есть три больших корабля. четырехпалубные и два трехпалубные. А чисто у нас все достаточно маленькие. И эти три корабля могут располагаться далеко не в каждом ряду. Вот. Допустим, вот в этом ряду с четверкой может взять какой-то корабль большой. Тройка или четверка. В этом ряду может. В этом уже не может. Хотя стоять три, но две клетки уже заняты. По вертикали аналогично. В эта тройка уже два клетки заняты, две клетки. В этой четверке две клетки заняты уже. И вот стоит еще одна четверка свободная. То есть, три больших корабля располагаются один в этой вертикали, один в этой горизонтали и один в этой горизонтали. Ну, кстати говоря, вот видно, что вот этот корабль это явно тройка. Далее есть два варианта. Четверка лежит либо здесь, либо вот здесь. А тройка остается в другом ряду. Предположим, четверка лежит здесь. Давайте нарисуем, посмотрим, что при этом получится. Вот четверка, предположим, здесь. Да, тройка где-то вот здесь либо вверху, либо внизу. Пока не важно. Важно другое, что при таком расположении кораблей у нас некуда положить оставшуюся третью двойку. Одна, один упал находится здесь, второй здесь, а где же может быть третий? Горизонтально он не может быть здесь. Всего единичка. Здесь не может быть. Здесь не может. 4, но три уже заняты. Здесь не может быть. Здесь не может быть. Здесь. 5, но 4 уже заняты. Два, два еще не помещается. Здесь два, но один занят. Три, но два занято. Два, но один занят. Все. Горизонтально корабль лежать не может. Последний двухпалубный. Вертикально здесь не может, здесь не может, здесь два, один занят, не может, не может. Ну, очень так перебирая до конца, понимая, что нигде, ни в одном стоп, ни в вертикальном, ни в горизонтальном ряду двухпалубный лежать не может. Последний. Значит, наше предположение о том, что лежит четырехпалубный, неправильное. Значит, что? Четырехпалубный находится вертикально в этом ряду? четверка, причем он именно вверху, внизу не помещается нарисуем две клеточки из этого корабля он будет либо вниз, либо вверх продолжаться Ну, эти две клетки в любом случае будут заняты кораблем значит вот здесь у нас море так касаться не может корабль и у нас четверка закрылась закрываем ее морем единичка закрылась, закрываем ее тоже морем двух сторон далее, четырех занимает четыре клетки, значит внизу Переклетки будут пустыми. Тогда что получается? Что вот этой тройки? Раз, два, третья, может быть, только здесь. Здесь уседичка. Значит, все. Это результат мы закончили. И вот у нас нарисовалась одна подводная водка в этом в этой клеточке. Так, теперь нам стало ясно, где находится трехпалубный. Он может быть только вот здесь. Больше в ряду с пятеркой и может мечиться просто негде. Мы его нарисовали. Эта единичка сразу закрылась. Эта тройка закрылась. Эта двойка закрылась. Двухпалубный последний, где у нас будет располагаться. Вот здесь он не может быть. Ну, весь вверх он не может быть здесь, для четверки. Он не может быть вот здесь, потому что тогда одна клеточка будет занята вот здесь. И камень из четырехпалубной У нас в по вертикале получится пять клеток вместо четырех, значит это неправильное предположение аналогично не можете взять горизонтально единички сплошные единственное для него место вот это вот здесь в левом столбце в самом уголке вот он последний двухполобный корабль тогда эти единички заняты закрываем их эта двойка занята до конца Четверку мы рисуем только вот сюда больше некуда продолжаться и что у нас осталось? У нас осталось Три подводных водки. Две будут вот здесь, по вертикали, чтобы закрыть эту двойку последнюю. И вот для этой пятерки нам не хватает одной подводной водки вот здесь. Ну, собственно, вот конечное положение кораблей.